Два, три, четыре. Все, четыре капельки. Остатки могут они остаться, потому что из пипетки. Ждем 40 секунд. Ну, скажем, семь уже прошло. Закрываем спокойно. И сейчас считаем. Делается желтая жидкость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.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 Вот. Обычной воды. Но у меня здесь, видите, она хорошо пенится. Это правовинтовая вода. Кто видел мои ролики, гормоз вода, но ну, можно и делать правовинтовую. То есть перекрыть вот этот кран. Вот этот кран полностью перекрывается, и вода будет в капельном режиме. Правовинтовая. То есть яды все переводятся в правую часть. Тогда эта вода пьется легче. Вот я ее перемешал.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 Вот, у меня сейчас несколько, короче, стаканчиков... Ой, сейчас, ребятки, извините. Я отлучусь, я хотел, но не приготовился. Вот. Мы отошли от ячеек. Сейчас мы делаем такие, но мне один друг выслал небольшой набор, 10 комплектов. Она чуть-чуть уже. Вот эти трубочки...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 Человека промыли, потом он еще раз приходил, обследование и все это прочее. Он задумался, как же этот свет проникает глубоко так. Обычный свет, но ну, на сантиметр, ой, там несколько миллиметров может э, пройти. Вот. И когда он его стал изучать, и он обнаружил, что лампа сожжена, дает внимание, герцовые излучения.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 Атерогерцовые волны, они очень легко сам, улавливаются вот этими датчиками. Так что спасибо жену но вряд ли он знал сам о, о терогерцовых излучениях, которые дают. Но ну, Владимиру Николаевичу спасибо. Если он нас сейчас видит, ну все равно, я думаю, видео это передадут ему. Вот такие, значит, вещи.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 сможет. А вредный в нем именно левостороннее излучение, которое идет. Потому что лево, лево это и это все паразитическое. Сужин сумел перевести, как бы в его приборах присутствует как и лево, так и, и, и право.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 Обязательно ставим, ну, примерно на 150 килоом 150 килоом вот между вот этими клеем. Ну, я ставил и вот такие, оно уместится здесь, это все Это 2 Омники. Ну, пойдут и вполне и 1 если даже меньше, чтобы нагрева не было, можете их сделать параллель, ой, последовательно, то есть там, ну, порядка 300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 спокойно выглядеть это будет вот так вот сажа давайте еще разок наедем сюда чтобы все это увидели я специально делал все это одним цветом вот так вот хорошо не будем тратить драгоценное время теперь что я делал его значит светильники ну его светильники необычно используют лампочки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 Вот. Сюда вы опять-таки ставите вот этот вот мостик КБР. То есть, если даже вы 50 поставите, это 100 Вт. Для этого моста это не нагрузка. Вот. Потому что он 10 А. Вот он здесь, вот он очень легко умещается. У вас просто есть выбор включить эти лампы синфазно, то есть одновременно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 Ну ладно, ребята, всего доброго. Пока-пока. Ну что, пойду.